Продолжаем знакомство с Powerpoint, сегодня второй урок. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Во-первых, по результатам скромного голосования в комментариях я переустановился. Во-вторых, нет, нам не платит Microsoft и мы не мимикрируем. К сожалению для меня продуктами Microsoft пользуется 70% народонаселения. Это я отвечаю комментаторам первого ролика. Вообще комментарии забавное, спасибо. Я установил Office 2016 года. Кстати, у нас по программе тепло-диджитал есть серьезная скидка на Office для НКО, имейте в виду, ссылка в описании. Не буду рассказывать, что изменилось по сравнению с 2007, -м. мне кажется не особо много, но отдельные дополнительные приятности конечно есть. Сейчас восстановлю примерно то, что было в той презентации и вернемся к показу слайдов. Сегодня расскажу об этом поподробнее. Сохраним для начала. Итак. Я говорил, что если у вас два монитора, то сохранение в качестве презентации выгоднее. И уже потом подумал, конечно, у вас два монитора. Сложно представить себе мероприятие, где вы показываете презентацию с экрана компьютера. Тут есть такая штука – режим докладчика. Выбор мониторов можно оставлять автоматически. Итак, запускаем презентацию сначала и видим вот такой приятный экран. Нам показывают текущий слайд, следующий, заметки и еще ряд каких-то кнопок. В этот момент на втором мониторе, который в большинстве случаев является проектором, показывается первый слайд во весь экран. Вот так это выглядит на втором мониторе и также вы можете поменять отображение презентации рабочего окна, если мониторы неправильно определились, наоборот. Что у нас тут есть? У нас есть маркер, вы можете рисовать прямо в процессе презентации. Есть заметки, сейчас про них расскажу. По слайдам вы прыгаете либо этими стрелочками, либо стрелочками с клавиатуры, либо пробелом. Очень удобная кнопка содержания презентации. Чтобы не искать нужный слайд, можно его здесь выбрать. Здесь все слайды вашей презентации. Не менее удобная функция лупы. Выбираете сегмент, он увеличивается, в том числе на экране презентации. То есть для всех. Можно включить черный экран, чтобы зрители не отвлекались на презентацию, если вы планируете устроить перформанс на сцене. Ну и собственно все, выходите из презентации либо через завершить слайд-шоу, либо просто закрыв ее. Он предлагает сохранить все, что вы понаписали маркером. Можно этого не делать. Удобно? конечно. Теперь разберемся с заметками. По умолчанию они скрыты. Разворачиваем и оставляем заметку для себя. Это прямо совсем удобно. Можно оставлять себе конспект для каждого слайда. Заметки, соответственно, никто кроме вас не увидит. Еще удобная функция — скрыть слайд. В какой-то аудитории, например, можно показывать не все слайды, если у вас типовая презентация. Скажем 18+, ну и чтобы случайно не выскочило, все пограничные слайды вы скрываете. Третьего слайда, видите, как будто просто нет. Вот он зачеркнут. Причем если сделать вот так, то слайд все-таки отобразится. И имейте это в виду. Ну и тут же мы можем его заново открыть для другой аудитории. Теперь вот это. Это тоже очень полезно, хотя с развитием сервисов для видеоконференций с возможностью демонстрации экрана, возможно уже не так актуально. Можно показывать презентацию онлайн, используя сервера Microsoft. Для этого нужно зайти в свой аккаунт Microsoft. Используйте, кстати, двухфакторную аутентификацию на всех чувствительных аккаунтах и Powerpoint предоставит вам ссылку на показ презентации, который можно отправить любым удобным способом. Презентация происходит онлайн, пока вы не нажмете начать показ, у зрителей будет надпись, что ждем начала. И дальше все ваши действия по смене слайдов будут повторяться у зрителей, ну естественно с небольшой задержкой. К сожалению, такого вида отображения, как я и искал, я не смог настроить при показе онлайн. Сейчас у меня просто стоит два монитора. И соответственно на этом вид докладчика. Просто при трансляции через интернет вид докладчика у себя сделать мне не удалось. Ну и имейте в виду, что презентация продолжает демонстрироваться, пока вы не нажмете здесь на завершить презентацию. Ну и на этом в общих чертах все с показом слайдов. В следующем видео мы поговорим о дизайне. Действительно, шестнадцатый год и дальше это уже не просто инструмент для работы с текстом и немножечко про вставить картинки, а такой средней руки графический редактор с элементами анимации, ну то есть есть о чем рассказать. Опять же, возвращаясь к комментариям, действительно у Powerpoint есть альтернатива. Это и LibreOffice, я, например, использую либо презентации в Google, либо вообще Canva. но мы стараемся в первую очередь разогнать некоммерческий сектор. А они чаще всего сидят на продуктах Microsoft, так что продолжение следует. Не стреляйте в пианиста, он играет как может. И любите друг друга.